Всем привет, меня зовут Александр, мне 23 года. Вкратце о себе. Я по образованию экономист, поэтому очень хорошо считаю и лучше воспринимаю информацию в цифрах. Пришел в компанию Века с 16 мая. Пришел сначала только на пассив, не думал ни о какой команде, просто решил зарабатывать своими деньгами. 16 мая я пополнил свой кабинет в крипто на 150 долларов и уже 20 июля создал депозит на 2000 долларов в бинаре и после этого я понял, что здесь есть деньги здесь можно зарабатывать и стал приглашать людей до этого в компании до века я с 2015 по 2018 год работал в другой MLM-компании где я получил опыт, который смог мне здесь построить команду и которым я буду с вами сегодня делиться. Хочу рассказать вам про базу знаний для каждого новичка. Надеюсь, все из вас знают, что есть законы. Такие законы, как закон баланса, закон справедливости, и еще есть один закон, закон подобия. Про что он говорит, что он за собой несет. Мы всегда притягиваем именно такого человека в свою жизнь, которым мы являемся сами по сути. Многие из вас слышали, что есть такое, скажи, кто твои друзья, я скажу, кто ты. Именно этот закон соответствует этой фразе. Все мы знаем, что если там... Наши пять друзей миллионеры, мы тоже будем миллионерами. Если наши пять друзей там, бедны, грузчики, мы тоже будем ими. Этот закон действует абсолютно на все, неважно. Это относится к деньгам, это относится к любви. Там, например, вы не можете найти человека, который кардинально отличается от вас. Вы найдете того же, как и вы, похожего чем-то на вас. Что-то вас должно соединить. Этот закон действует и на MLM. Как именно? Я думаю, все вы заметили, что есть люди, там вот смотришь на человека, Извините за технические сложности. У нас частенько бывают проблемы с интернетом в комнатах. Продолжу. И очень важно для команды, если вы хотите, чтобы ваша команда была лучше, вам нужно самим становиться лучше. Только развитие помогает улучшать качество ваших партнеров. Именно качество. Потому что если, например, в вы работаете там настройки, не развиваетесь вообще, настройки это хорошо работать. Но если вы не развиваетесь, у вас нету чего-то там, спортом не занимаетесь, ничем полезным не занимаетесь деструктив один, такие же, такие же люди будут приходить к вам. Поэтому вам нужно от той точки, где вы находитесь, постоянно-постоянно улучшаться. Смотрите видео на Ютубе, читайте. Общайтесь с лучшими людьми, с вашими лидерами, улучшайте свое окружение. Это все помогает развиваться. И если смотреть в длинную, например, вы пришли сегодня там и через год, и качество людей, которые приходят к вам в команду, оно тоже с вами вместе растет. Потому что если вы читаете развиваетесь, вы в этой теме, вы в криптовалюте, вы больше зарабатываете, и люди к вам лучше приходят. И если вы там, как этот маленький человечек, начали с ничего, но со временем вы постоянно улучшаетесь, улучшаетесь, улучшаетесь, работаете над своим сознанием, вы будете привлекать намного лучше людей. И это относится ко всему. Не только к бизнесу, к MLM. Это поможет вам по жизни. Развитие это путь к успеху. Постоянный, беспрерывный рост. Но, это правило ну, не относится 100%, так как, например, вы есть такой человек, и под вами там 50 клонов. Из каждого правила есть исключение. Но в большинстве случаев, да, в большинстве все будут похожи на вас. Большинство. Если говорить про развитие, тогда хочу выделить. Четыре базовых книги, которые, я думаю, должен прочитать каждый человек. Абсолютно каждый человек, кто у нас века Особенно, если это новичок. Это четыре книги. Я их называю «база партнера», потому что они с четырех разных сторон улучшают человека. Сейчас вкратце каждая из них. Первая книга, про которую я хочу рассказать вам, Называется «Самый богатый человек в Вавилоне. Я думаю, вы не один раз слышали про него. Это книга, которая приведет каждого к финансовой независимости, если следовать ею. Там все древнейшие секреты финансового успеха. Эта книга может не сделать вас богатым, но эта книга точно не даст вам быть бедным. Если, конечно, следовать всеми законами, которые описаны в книге. Книга уникальна тем, что там есть абсолютно выход с любой ситуации. Неважно, у вас сегодня есть долги, нету долгов, зарабатываете вы много, зарабатываете вы мало. В книге есть все секреты успеха. Вот базовый просто закон 10% от своих доходов. Многие говорят, "А у меня мало... Я немного зарабатываю, как мне еще откладывать? В книге написано сначала отложите, а дальше уже тратьте на ваши нужды. Четко расписано все, как закрывать свои долги и кредиты. Абсолютно все в этой книге про финансовый успех. Как человек, который жил в Вавилоне в древние века, достиг очень хороших финансовых успехов. С ничего, просто про каждый случай в книге можно разобрать, и я уверен, что в книге вы во многих случаях увидите себя и увидите этот путь, как стать более финансово грамотным. Может, это не сразу поменяет вашу жизнь, но в долгую это очень-очень и очень поможет вам и вашим людям быть успешным. После прочтения этой книги, ну, ваш партнер он уже не будет беден. И вам будет намного легче с ним работать, если он будет богаче, чем пришел в компанию. Именно эта книга сможет помочь ему. Если говорить про следующую книгу, это бизнес 21 века. Это книга, которая в свое время изменила мою жизнь, начала меня. После прочтения этой книги я сначала ее прочитал, после этого я начал читать. Это первая моя книга, которую я прочитал, мне было 17 лет тогда. И после прочтения я думаю, боже, почему я раньше ее не увидел, почему, как, это, как жизнь могла измениться до этого. На самом деле, неважно, сколько вам лет, эта книга поможет вам посмотреть на свою жизнь издалека определиться со, со, со своими целями. Роберт Киосаки, это тот, кто написал эту книгу, сказал «Учитесь тому, как заставить деньги работать на себя, а не самому работать на деньги». Именно так. В книге очень четко описано, что в, в этой книге есть люди, описано мышление людей, бедных и богатых. Чем отличается Мышление. Кто как думает, кто, кто как смотрит на вещи, на образование, на жизнь, на проблемы. Как отличается подход к жизни. Именно в этой книге описано все про богатых и бедных. Это бестселлер «Бедный папа, богатый папа» – это одна из частей. В этой книге также есть квадрант денежного потока. Я думаю, многие из вас слышали, видели его. Там, где люди делятся на четыре сектора. Работники, предприниматели, бизнесмены и инвесторы. Работники, там 80% людей. Это люди, которые с дня в день просыпаются, идут на работу, приходят с работы, засыпают. Это кресиные бега. Люди, где каждый день идут на работу и так 40 лет. И по итогу они не богаты. Есть предприниматели, это люди, которые там уже больше процентов людей, там 15 процентов, плюс-минус. У каждой страны по-разному, но вот в среднем 15 процентов. Это люди, которые имеют свой маленький бизнес, магазин в интернете или офлайн. Чем-то занимаются, как, каким-то предпринимательством. Там имеют одну-две машины, сдают в аренду, ездят, где небольшое количество людей на них работает, до 500. Это первый путь к финансовой независимости, перейти с сектора, с сектора R в P. Но это намного сложнее путь, потому что в секторе R вы пришли на работу, отработали, в конце месяца у вас есть зарплата. В секторе P уже совсем другие правила. Совсем другие законы. Там вам нужно брать ответственность на себя. Все отличие там в ответственность. Там вы берете ответственность за свою жизнь, за своих работников, за свое дело. Если вы сегодня не пошли на работу, что-то не сделали, завтра вы не заработали. На работе вы можете взять отгул, больничный, что-то еще придумать, зарплата вам придет. Какая никакая, но будет. В предпринимательстве так не работает. Третий квадрант – это «Б» – бизнесмены. Киосаки распределяет этих людей по количеству людей, работающих на них. По словам Киосаки, бизнесмен – это человек, на которого работает больше 500 людей. 500 людей – это уже большой бизнес, это какой-то завод, не один завод, возможно. Это уже где люди сектора «Р»? работает на него. К этому пути нужно долго идти, зависит от того компании, где вы работаете и чем вы занимаетесь. Но в секторе Б вы уже имеете совсем другую жизнь, совсем другую. Да, вы еще привязаны, вы должны заниматься вашим бизнесом, но той уровень жизни, те доходы, той способ жизни совсем другой. И именно после прочтения этой книги я понял, что чем я занимаюсь. Я хочу жить в секторе Б, И. E, там, где живут 5% людей. 5% людей в мире у нас бизнесмены и инвесторы. Бизнесмены – это люди, где люди работают на него. Инвесторы – это люди, когда деньги работают на вас. Уже ваши инвестиции – Ваши заработанные деньги работают на вас. И э, почему книга называется «Бизнес 21 века»? Именно потому, что в 21 веке есть бизнес, который поможет вам перейти с сектора Р, П, В или И. Неважно, куда, главное поставить себе цель, куда вы хотите перейти. Бизнес 21 века по Роберту Киосаке, он говорит, что это сетевой Сетевой маркетинг поможет вам перейти сначала в сектор П, когда вы начинаете приглашать людей, где первые люди начинают на вас работать. Вы вместе с ними работаете, помогаете, Это вы получаете процент от их работы. Уже не от того, что вы сделали, а от процента от работы ваших людей. И когда у вас структура разрастается до 500 человек, вы переходите в сектор Б. Если у вас структура в 500 человек, вы уже очень хорошо зарабатываете. Вам уже не надо думать ни про деньги, ни про работу. Есть какие-то большие, высшие цели, но это уже совсем другая жизнь. Это уже совсем другая история. Отличие еще нашей компании в том, что вы можете совмещать. Вы можете быть и инвестором, и бизнесменом. Хотите быть только бизнесменом? Только бизнесменом будьте. Только инвесторам инвестируйте пассивно. Но ну а для инвестиций нужно от 100 тысяч долларов в ваше вложение, чтобы вы могли позволить себе жить, чтобы ваши доходы превышали расходы. И основной плюс MLM -а, сетевого маркетинга, это в том, что вы можете перейти абсолютно в любой сектор, перейти в по правую сторону квадранта, стать инвестором или бизнесменом. Следующая книга из базы, третья, это 10 уроков на салфетке. 10 уроков на салфетке – это книга очень короткая. Она вам расскажет всю информацию, которую вам нужно знать об сетевом. Виды сетевого, способы построения команды, отличие сетевого от финансовых пирамид и прочих вещей, которые похожи на сетевой маркетинг поможет вам определить лидера в команде, как найти того человека, который вам поможет строить бизнес, как найти того человека, с кем нужно работать, а не на кого тратить свои силы. Это базовая книга, которую должен прочитать каждый человек, который занимается сетевым, чтобы в принципе понимать, что это, и для того, чтобы использовать знания из этой книги. Книга поможет вам рассчитать там, примерно, если вы хотите иметь какой-то доход, определенную цифру, там, 10 тысяч долларов, 50 тысяч долларов в месяц, вы можете четко просчитать, каким образом поставить под маркетинг своего проекта, своей компании и четко увидеть. Да, я это смогу сделать за столько-столько-столько-то времени. Мне для этого нужно это, это, это. 10 уроков на салфетке – это... Просто простейшая книга, которая очень кратко поможет вам все объяснить. Есть еще один плюс этой книги, но это плюс только для ленивых. Она очень маленькая. Очень... Я еще книг таких не видел маленьких. Если вам видно, вот мой мизинец, а вот эта книга. Три книги, как мой палец маленький. Это простейшая книга, ее можно прочитать за там полчаса за час, кто как читает. Но это очень маленькая книга, но она очень полезная для всех людей, которые занимаются сетевым. Это уже больше для тех, кто определился, что хочет прочитать, хочет работать в MLM, хочет здесь, этим инструментом, достичь себе цели, перейти в сектор Б и И. E. И если вкратце про последнюю книгу, Брайан Трейси, «Оставьте брезливо, съешьте лягушку». Эта книга поможет вам перейти в тот, стать более финансовым, более, она поможет вам управлять вашим временем лучше. Там есть основы тайм-менеджмента. Эта книга, в предыдущих книгах мы научились финансовой грамотности, мы замотивировались, замотивировались, Все, мы хотим. Мы хотим делать, мы хотим перейти в сектор Б, И. E. Мы уже прочитали 10 уроков на салфетке. Мы знаем, как нам достичь этого. как нам, Что нужно делать в МЛМе, как строить себе структуру. Эта книга поможет вам намного быстрее достигать целей. Любых целей. Неважно, чем вы сегодня занимаетесь. Эта книга поможет вам более четко распоряжаться вашим временем, она поможет вам быстрее достигать всего. Там есть основы тайм-менеджмента, есть вещи, которые помогут вам планировать свое время и намного-намного эффективнее его использовать. В книге есть основные правила, которые вы тоже много раз где слышали, но когда вы это читаете, вы еще раз смотрите, накладаете книгу на свою жизнь и смотрите, ага, я же этого знал, но не делал, а давай попробую. Попробовали одно, второе, третье правило, так посмотрите на свою жизнь. Я за неделю уже намного более стал эффективнее. Я уже и на работе больше успеваю. И у меня есть время еще там, трейдингом заниматься, более криптовалюты интересоваться. Уже и команду успеваю строить. Это книга, которая поможет вам лучше распоряжаться своим временем. Про основные законы, правила, которые в этой книге. Первое правило это 80-20 правило парета. Правило Паретта нам гласит, что только 20% ваших усилий дают вам 80% Вашего результата. Это правило можно наложить на все. На все, что есть у вас в жизни. Абсолютно на все. Потому что 20% усилий, 20% работников, если брать любую компанию, приносит 80% результат 20% работают, остальные 80% это просто какие-то функции технические исполняют. 20% это ядро. У вас есть структура со 100 человек, у вас 20 человек делает основной оборот. 80 где-то как-то работает, но по сравнению с 20% это ничто. Это 80% людей делает 20% успеха. И наоборот, 20 делает 80%. Далее есть правило АБВГ. Оно поможет вам. Как оно работает? У вас есть список дел. Например, сегодня мне нужно встретиться с девушкой, пойти на работу, посмотреть по торговле, что там, как. Ваш список повседневных дел. там, Вынести мусор, что-то еще полезное, там, помочь другу переехать. Не важно что. Вы выписываете все дела на, на лист бумаги. И проставляете буквы по важности, по приоритетах. Например, самое важное, что сегодня я должен сделать. Ставите буквочку А. Все самое-самое важное, ради чего вы можете сказать, вот сегодня день прошел круто, потому что я сделал это, это, это. Вы позначаете буквочкой А. Когда вы проставили буквочку А, вы ставите букву Б вторая важность. И так и по важности проставляете себе по буквах. И правило это гласит, сначала мы делаем А самое важное, переходим к следующей букве только тогда, когда мы уже все-все-все дела сделали с предыдущей важностью. Еще один способ планирования есть разделять на... Важные срочные, неважные срочные, важные несрочные и несрочные неважные. Как это работает? Например, есть у нас дело там, подготовиться к зарядке. Это важно, это несрочно, если вам заранее сказали. Мы это делаем только тогда, когда мы переделали уже все задания важные и срочные. Если задания срочные, там, например, мне надо срочно кому-то позвонить, но по сути это не важно, это не приблизит вас к вашей цели. Это можно, оно срочно, но это не повлияет на вашу жизнь. Тогда мы это делаем только тогда, когда мы уже сделали все срочные и важные, и срочные, и... Несрочные, важные. Сначала мы делаем важные, потом срочные. Если это задание несрочное, неважное, мы его не делаем. Если это несрочно, это неважно, мы его зачеркиваем. К этому заданию мы не возвращаемся. Возвращаемся только тогда, когда оно станет срочное и неважное. Еще одно правило этой книги это тщательная подготовка перед работой. Думаю, все вы знали, все слышали про пример с точением топора. Если вам скажут, за три часа нужно срубать дерево, нужно два часа точить топор и час рубать дерево. Подготовка это очень важное правило перед работой. Если у вас есть какое-то Важнее задание. Потратьте время на то, чтобы тщательно подготовиться к, ним, к нему. А только после этого делать это задание. Например, там, подготовить себе рабочий стол, закрыть все ненужное на компьютере, что тебя может отвлекать. Планировать свои задания. Как я вижу это задание? Мне нужно сначала сделать это, это, это. Вот так я вижу путь. Тщательная подготовка – это... Еще один секретик успеха. Еще одно правило с этой книги называется «Лягушка». В первую очередь нужно начинать свой день с самой сложной задачи. Если у вас есть много задач, начните с самой сложной. Как это работает? Если вы делаете самую сложную задачу сразу, все следующие задания для вас просто изи будет. Вы уже все сможете делать. Если вы сегодня самые самую сложную, которая вас мучает, которую вы не можете постоянно думать, вот ну, не хочу я это делать, может потом, может в понедельник, может завтра. Если вы начали с ней с нее, сразу ее сделали, все, для вас дальше все задания очень-очень и очень легкие будут. Вы сможете сделать все после того, как бы самые вот ужасное. Представьте себе самую ужасную, некрасивую жабу. Вот если вы ее сидите сразу, все, для вас все дальше будет десертом. Вот это, например, ягушки. И в книге расписано, как это работает, как нужно это использовать, и для чего оно вам что оно сможет вам помочь. Чем? И еще одно. Очень хорошее правило, которое поможет вам жить легче, жить лучше быстрее это жесткое, гибкое планирование. Как это работает? У нас есть список дел. Есть дела, которые четко имеют свой таймфрейм. Вот мы можем, например, нам нужно в 12 часов забрать ребенка садика. Это жесткое правило. У нас есть, мы должны прийти туда в 12 часов. Есть, там, на протяжении дня нам нужно оплатить коммуналку, там, родным позвонить, кому-то по делу позвонить. Есть вещи, которые мы можем сдвигать по времени. То есть нет жесткого какого-то там тайма. Например, там, тренировка в зале в тренера, если у нас на 7 вечера, это жестко. Мы на 7 вечера должны быть в зале, начать тренировку. Это правило очень хорошо помогает всем. Потому что вы видите свой график, расписали себе каждый час дня. Там час-два зависит от вашей нагруженности по днях. Выписали все жесткое, что у вас есть там, например, ребенок в садик и тренировка в зале. Это два жестких, жестких пункта. Или там еще добавляем командный зум. Созвониться со своей командой на 4 часа дня. Запланировали. Все остальные дела мы расписываем, вставляем в этот. Вот есть костяк. четкие планы. Дальше мы видим там заплатить коммуналку. Вставили. Утром я заплачу коммуналку. Я успею этот перед садиком. Второе. и так и каждый свой план каждую свою действие сегодняшнее вы заносите в ежедневник свой и после этого в общем если посмотреть день прошел вот супер я смог сделать это это это какой я молодец и когда вы каждый день будете думать какой я молодец вы видите что вы сегодня сделали вы видите что день прошел не зря вы когда прилегли отдохнуть а что мне еще сегодня нужно сделать? Ежедневник открыли. О, супер, я еще это не сделал. Точно, это две минуты сейчас. Вот, ты делал. И так каждый день, если вы будете проводить, это более эффективно, это поможет вам более быстро приходить к вашим делам, к вашим целям. Вы увидите свой результат очень быстро. Но если исполнять все правила, Протестируйте на себе, что вам лучше. жесткое и гибкое планирование. АБВ. В каждого своя есть специфика. Каждому свое лучше. Но в сумме вы увидите, что вы намного эффективнее были после прочтения этой книги. Все эти книги на самом деле очень маленькие. Это, ну, Если их подсуммировать, это есть одна большая книга нормальная которые больше, чем они. Но эти четыре книги помогут вам и вашим людям намного лучше быть. После прочтения, давайте подсуммируем. Человек, который прочитал эти четыре книги, он финансово грамотный, он не будет бедный, он будет зарабатывать. Он намного проще будет рассмотреть на вещи, если у него будут деньги. Деньги улучшают нашу жизнь, деньги помогают нам расслабляться, чувствовать свободу. Когда у вашего партнера не будет проблем с деньгами, он намного эффективнее будет. Если ваш партнер прочитал бизнес 21 века, этот партнер заряжен. Он понимает, что он со стороны посмотрел на свою жизнь. Он посмотрел, что сегодня он в секторе R или П. А ему нужно туда, в сектор Б. Ему нужно быть богатым. Он понимает, чем отличаются бедные от богатых. Он мотивирован, он заряжен, он хочет. Он хочет быть лучше. Это очень важная часть. После того, как он знает, что он хочет, он знает, что может ему помочь. Он знает, как, где. Он может этого достичь. Помимо этого, вы ему помогаете, подсказываете. Но он уже самостоятельно знает все эти три пункта. И он может эффективнее использовать свое время. Все. Это та база, которую должен знать каждый человек. Он уже, в принципе, самостоятельно сможет оценивать ситуацию. Если у человека есть большая мотивация, он горе свернет. Все, его уже не остановить. И с этой базой он будет привлекать к себе таких же людей. Ему будет про что поговорить, если человек читал какую-то книгу. Там, Роберта Киосаки «Бедный папа, богатый папа». Очень много людей прочитали эту книгу. И очень многим она помогла. Все думают, вот было бы хорошо быть богатым, а вы приходите к своему партнеру и говорите, вот читал книгу, круто же, правда? Так это можно в, вот, на бизнес 21 века, прочитай про сетевой, ты узнаешь, где можно это все на свою жизнь преобразить, где можно стать лучше, богаче, улучшить свою жизнь. Именно так, когда вы будете после этого уже есть там... Много книг, но это базовые, которые смогут вам начать развивать вашего человека. После базовых знаний он будет намного эффективнее, лучше. И его структура будет также лучше. Если вы выработаете это правило в своей структуре, если у вас каждый будет, будет читать эти четыре книги, у вас будет намного крепче морально команда, лучше. Эффективен. И также ваши люди уже будут приходить, многие из вас вот вы увидите там, на протяжении полугода, год после этой базы, после, после прочтения базы и после, после продвижения этой базы вашу структуру, вы увидите, что к вам люди начнут приходить, которые уже некоторые книги читали с этого, которые не читали именно эти книги, а читали какие-то другие но где есть все те главные, основные мысли, знания, которые здесь расписаны. И таким образом вы будете намного, намного эффективнее. И это в будущем принесет свои плоды. Также хочу наполнить на латыни есть Амат Виктория Куром. Победа любит подготовку. Если у вас структура будет подготовлена, у вас непременно будет успех. Спасибо всем за внимание. Если есть какие-то вопросы, милости просим. прошу дать обратную связь как вам зарядка есть что-то новое или все уже знают все уже читали эту книгу иван пишет прочел все четыре книги и они действительно изменили мое мышление изменить ваш очень рекомендую будут у вас люди которые уже прочитали эти книги и которые будут очень довольны Иван пример с моей команды 10 уроков на салфетке классно тоже да супер очень простая книга, которая поможет вам сетевым. Спасибо, спасибо, благодарю. Все, и вам всем спасибо, друзья. Всем хорошего дня и успехов вам.